Уважаемые друзья, подписчики, зрители Здравствуйте В очередной раз Попрошу у вас прощения За долгое отсутствие меня На то были опять Конечно же веские причины Без которых никуда Но Опять появилась возможность Настроение, желание Снимать видео Ну и очередное Будет посвящено моему новому приобретению. Сейчас я вам его покажу. Сварочный аппарат. Полуавтомат с возможностью ТИК-сварки и так далее. И его небольшой доработкой. Сейчас я вам все покажу. так перед вами находится небольшая такая горсточка запчастей. Заказанных мною отдельно, дополнительно. Как вы можете видеть, это разъем евро адаптер, евро, евро разъем полуавтомата отдельно это разъем мини то есть есть еще разъем стандартный у него вот этот вот выход, точнее вход для проволоки он длиннее это называется разъем мини значит это у нас концевичок это у нас подача газа и сюда у нас подача проволоки и сюда же цепляется, подкручивается либо вот сюда, либо вот сюда Провод на питание Выключатель Вот такой вот герметичный Одна штука И клапан соленоид На подачу газа На подачу газа Для чего я их приобрел Сейчас я вам попытаюсь Вкратце объяснить Значит Мною был приобретен вот такой сварочный аппаратик Это Aluwell 200 Миг Пульс приобретался он непосредственно для сварки алюминия он может варить полуавтоматом и есть у него режим ТИК вот собственно о нем мы ну это аргонно-дуговая сварка о нем мы с вами и поговорим значит вот такие у него режимы есть это опять же не реклама, это просто я вам показываю что он из себя представляет внешний его вид значит ММА сварка есть у него ТИК, МИГ, МИГ и два режима пульса. Это сварка алюминиевого сплава. Я в них, к сожалению, пока не разбираюсь. В общем, вот такой алюминиевый сплав и такой. Под разные проволоки. Это именно импульсный режим. Режим пульса. Значит, для чего все это было приобретено? Сейчас я вам попытаюсь объяснить. Значит, вот в этом аппарате есть евровыход есть также выход плюса ну и соответственно масса да он переключается здесь спереди для подачи на горелку и тик горелка соответственно должна по идее здесь использоваться вентильная и подключаться напрямую на клемму на эти то есть ну горелка и масса что я хочу сделать Значит, для удобства, во-первых, я хочу попробовать вот эти вот режимы для сварки алюминия импульсные использовать при сварке аргоном. Но для этого, соответственно, мне нужно что? Чтобы у меня газ поступал совместно, то есть, ну, чтобы было все запитано от евроразъема. Я формулировать особо. Я грамотно не умею, так что вы меня простите В общем, что я хочу сделать Я хочу поставить сюда дополнительный евроразъем Подключить к нему, соответственно, ТИК-горелку с евроразъемом Она мной тоже уже приобретена Это горелка-сварок с евроадаптером И, собственно говоря, вывести отдельный клапан Для подачи газа Вот сюда, на оборотную сторону то есть поставить его рядом. И запитать его отдельно от 24 вольт. Потому что там клапан стоит 24 вольта питания. И что будет происходить? Да, и вот сюда врезать еще выключатель. То есть, что будет происходить? Во-первых, мне не нужно будет постоянно вынимать проволоку с аппарата. Для того, чтобы использовать конкретно вот эти режимы, да? Отключать вот эту горелку и так далее У меня будет подключена две горелки Одна чисто полуавтомат Которая будет использоваться для сварки Ну как обычно да вот Либо алюминиевой проволокой Либо стальной И здесь будет стоять Второй разъем, к которому будет подключена ТИК-горелка с евроадаптером Соответственно Газ будет поступать на Горелку для полуавтомата Отдельно смесь Аргон СО2, либо просто СО2. Да? Либо аргон, опять же, если варить полуавтоматом алюминий. Ну и через второй клапан отдельный сюда, отдельно на эту горелку, на ТИГ, будет, соответственно, подаваться аргон. Вот. Для чего, значит, хочу поставить выключатель. Выключателем буду просто при выборе режима вот этого вот или вот этого для сварки именно импульсом ТИГ, ТИГом. Карелки тигровской режиме импульса опять же это для пробы не знаю как будет валить вот чтобы у нас не крутилось не подавалась проволока соответственно я этой кнопочкой буду просто отключать этот моторчик и все немножко замудрено но я думаю что попутно когда буду объяснять и ну и показывать будет все гораздо понятно ну и еще один немаловажный момент собственно да по большей части из-за чего все это затеяно. Это для того, что когда используем режим ТИП, можно просто подключить сюда горелку да, и пользоваться. Но когда мы включаем именно режим аргонно-дуговой сварки, питание сюда приходит, на этот разъем, но концевик не срабатывает, то есть газ не подается. В любом другом режиме, кроме ММА, да, вот МИГ и два импульсных алюминиевых режима, вот, все отлично работает, газ, естественно, подается, все, но при включении режима аргонодуговой дуговой сварки питание идет, газ не поступает, то есть концевик не срабатывает. Поэтому использоваться должна здесь вентильная горелка. Я же хочу схитрить и сделать все для удобства под себя. Да, конечно, он потеряет гарантию сразу же и все прочее. Вот. Но зато мне будет удобно варить. Вот. И потом ремонтировать, я думаю, что по большей степени я его и сам смогу отремонтировать, если что. Вот. Если же отдавать в сервис, то в любом случае за него придется платить. Как-то так. Ну, что из этого выйдет? Естественно, все будем вместе с вами испытывать, смотреть и пробовать. Вот наши потрошка значит, внутренности для того чтобы нам все это проделать нужно будет снять э, вот эту вот кожух, крышечку она у нас э, перекрывает доступ э, я так понимаю вот к этим регуляторам к автоматике к конкодерам она нам просто будет немножко мешаться ее надо будет доработать доработать именно в том плане что когда мы Будем устанавливать рядом вот эту штуку, сверлить отверстие. Здесь видите, получается зазор. То есть идет вот этот вот наскос, корпус, а здесь остается где-то 5 миллиметров вниз, зазорчик. И поэтому вот это отверстие, когда мы будем сверлить, оно у нас попадает четко в этот кожух. Соответственно, нам нужно его снять и немножечко. Вот в этом вот месте, в уголке, его доработать. Но, но, посмотрим. Итак, защита платы у нас удалена. Значит, из себя она представляет вот такую вот железочку. Держится на двух болтиках. Собственно говоря, вот в это место, вот сюда вот, мы и поставим кнопочку. Она у нас ничему мешаться здесь не будет произвел разметочку вот в этой вот области у нас встанет вот эта кнопочка вот так ну наоборот вот так будет стоять. засверливаемся, вырезаем окошко и вставляем кнопочку чтобы у нас опилки не летели на механизмы внутрь используем ноу-хау неодимовый магнит в пакете мы его сюда вот так вот подставляем. Ну, в данном случае не пакет, а перчатка. И все. Теперь будут все отходы нашей деятельности металлические. За исключением алюминия, конечно, будут прилипать сюда на магнит. Сверлим по углам и вырезаем. Ну вот, готово наше отверстие. Сейчас мы туда поместим данную кнопочку. Но прежде чем мы ее будем туда помещать, на эти контакты нужно будет припаять провода, потому что если их обжать клеммами, они будут слишком вот так вот много торчать и получится, что вот здесь вот под этот кожух они просто не поместятся. Поэтому мы их напаиваем в сторону, в бок. И после этого помещаем эту кнопочку на свое место. А так симпатично получилось. Все у нас теперь будет работать. Выглядеть оно таким образом будет. Далее размечаем под евроразъем. Размечать я буду как я приложу сюда вот этот вот шаблончик, ну не шаблончик, а вот эта вот часть ответная, да, которая снаружи. Наложу ее вровень с нижней, отмечу отверстия под крепление, просверлю их, закреплю ее винтиками, после чего размечу уже внутреннее отверстие и буду его потихонечку Выбирать, Скорее всего, его я буду сверлить либо коронкой, либо высверливать. Приступаем к разметке к внутренней. Вот здесь вот останется небольшая канавка. Потом я подумаю, скорее всего, просто ее либо герметиком заполню, либо вообще ничего с ней делать не буду. Посмотрим. Ну вот, осталось прикрутить. И установить разъем это не царапины это как сказать покраска размечал на сегодня наверное закончу работу честно говоря подустал продолжу все завтра ждите новое видео продолжение следует